Всем привет, с вами Макс Риск, это у нас седьмая серия китайской Брау старс Ссылочки на прошлые серии будут в описании. Сейчас мы с вами сделаем это и откроем все эти вот боксики. Когда отойдем в брау пас, пройдем весь брау пас. Ну, у нас еще немножко осталось. Так, сейчас у нас карта. Надо брать Джесси на карте ПМК награды. С вас, конечно, лайк и подписка на мой YouTube канал. Ссылочки вы найдете все в описании. Так, в чем же заключается цель? Ну, показать мастер-класс, блин, вот это дают. Да, это же не та карта для Джейси. Ну, если постараться, то можно. Если себя там охранять. А мы ж мастера, а, ух ты, ⁇ -мо ⁇ это внезапная атака. Прокрой меня, поже. Не, что-то не хочет прикрывать. А ты уверен, что ты сам справишься? А? Хоп, она атакуем. Так, сейчас у нас слишком уж и мало хп. Как думаете, вот этого вот Дэрил сможет ли им э, через мост, через воду в Брау Старси прилететь? Ну, я как-то не верю в этом. Так что нет нетушки. Он это не сделает. Бахнера пофиксили. Не, ну раньше было такое, по пофиксили. Так, давай, давай, убивай его. Блин, это реально, а? Беги, беги, беги. Я прикрою. Хована. Так. Так. Блин, меня убили. Это нереально. Давайте уже покажем мастер класс Тут, конечно, сильные игроки, смотрите, они всех вырубают. А, всех врубают. Пол хп оставил мне, а? Да? Ну, окей, спрячусь пока что, пока не зарегенерируем блин. Плохие дела, плохие дела. На этой карте Джесси вообще не тащит, если что. Подсказочка такая вот. Ну да, испытания мы уже прошли, ролик уже залили. На канале Макс Риск можете тоже посмотреть, победили мы или же нет. Так, давай, блин, ну, ну блин, ну, два. о, отлично. Так, так Хобана, ага, не ожидал, не ожидал, он такой, что? Нет, ну что ж, победа, я не знал, что мы можем убить прямо вот так вот катня в китайском Brawl stars старсе. Кстати, это хромковато, хромкости нужно убавить. Так, так, так, сейчас мы откроем, так, давай, 60, давай дальше, дальше 60, ам, блин, не хватило, ну что там еще не хватает, так, ам, блин, Джейси пропала, точно, я даже не успел Джейси накопить, ну, в общем, это как-то мне неинтересно, в этом я это все не коплю, так, тут нужно, надеюсь, победа, ага, может быть, брать Браубол? поиграй там три боя там и это быстрее мы сможем открыть сундучок возможно там упадет умножение или же я снова ноу no бравлер смотрите карта реально изменилась стала только футболистом карта тут такая вот там даже полосочка раньше я таких не видел карт так так так куда идете мяч блин я еще не натренировался китайский бравл старс можно меня продолжать свое везение или же нет китайский brawl stars stars ну я ж смотрел же наруто также боруто кстати боруто там 142 я, я вообще кто же запутался а почему я заморозили в смысле Эй, как вы так заморозили меня? в общем там последняя серия Барута ее еще не выпускает но скоро времени не выпустит когда пройдет коронавирус так, его здесь понятно Хуана. так вперед вперед вперед так, мы сможем тут противостоять ему, если. Хобана, сделаем. Ага, хорошая тактика. Бам-бам-бам, угу. да, пушка моя. Бр-др. Э, блин, ну, Дэрри, Дэри, ты мог п -п -п пройти и все было бы окей. О, ну так, тоже можно. Так, давайте, давайте. Ух ты, а такого скорость такая. Ух ты! А он что, сможет выиграть? Нет, конечно, нет. Хобана, сражайся. Что? Боишься, нет? Да. Так, так, так, так. Да, ну да, да, я уже понял. Угу. Да, сейчас. Хоп, хоп, хоп, хоп, ночная, ночная, ночная. Так, давай, не пас, не сможет там. Да? Не сможет. Ну ладно. Давай, ближний бой, ближний бой. Вырубай меня. Блин, блин, ну как там профессионал, что ли? 1-0, 20, 50 секунд. В общем, когда мы соберем, да, хоть какое-то количество и сможем... Возможно, выбрать выбить себе китайского бравлера у нас уже конечно есть китайский бравлер один ты тут у нас молния не да, на кепке молния джейси с кепкой молнии так так так гол прям пошел пошел бабам по расстрелял ну что ж мы накопим так так так еще нет двадцатка и все давайте да, продолжим на автомате бам клац ну вот и все кстати когда будет еще одна обнова а вот кстати хотя кое-что вам сказать надо уже заканчивать с этим браул stars по-китайском я хочу э, изменить на русский язык ну просто мне уже уже вижу что brawl stars на английском э, на китайском значок именно я думаю вы уже знаете я уже рассказывал про него Ссылочка будет в описании на прошлой серии, первая до шестых, можете посмотреть. И сейчас мы уберем, возможно что-то и там и выпадет. Ну, как выпадет, ну посмотрим, что будет, если мы изменим на русский, будет же русский Brawl Stars. Просто по китайским Brawl Stars там есть значочек, а на английском Brawl Stars тоже есть. Или он на всех стандартных. или Аглин... Англичанины сша не знают как это сделать точнее не знают м -м, русский, поэтому они а вот китайский я не знаю да прикольным поэтому значок написали китайским китайский значок это brawl stars по-моему или нет ну я не шифр не которые разбираются в этом если вы разбираетесь по китайскому, то напишите мне в личное сообщение у меня будет. Э -э -э Классная идейка. Так, так, так. все все все, Прикол уже все. Я тут так 5 секунд стоял. бам, -бам Они такие, чё стоишь? Бам-бам тебе. Так, 0-0. Одна минута. Давай просыпайся. Давай, шелим. Так, так. О, нет. холодно А, блин. Ну ладно, промахнулся. Ну, в общем, давайте не спите. вперед, Ну что, издеваетесь надо мной? Издеваются. вперед, вперед, вперед, Так, так. Налево, направо. Ай, ай ай ай блин, ну ну я не могу так. Дайте мне Макса хоть какой-то быстрый. У Динамайк опасный игрок. И еще брок опасный. Почему их выбор выбрали у меня в программе? Дайте мне выиграть, и я покажу зрителям, а? Ну если вы уже долго нашу канале, ну, примерно неделя, то вы уже становитесь на автоматическом подписчиком. А кто подписчик, то там ждают. А, нет, это когда кнопочка спонсорство там тогда вам дают значочки не ну лучше я вам сидечко лайкну так что делаешь ну и прекрасно ну что ж блин прикалывается снова за свое да вот китайский брау старс хоп она смотрите сейчас забью как-то а да мы и так проиграем блин вот шелли вот всегда так В прошлой серии нас издевались потому что мы наверное ютубские китайские ну что накопили накопили 638. Ну почему, а? Ну это все команда. Не командская игра. Если вы умеете играть команды, то напишите мне в комментариях. Если получится, я вас найду. Лучше в дискорде, да. Там в дискорде все проще. Ну и в ВКонтакте еще можно. В Фейсбуке, я не знаю, делитесь сообщением. И как-то не хочется туда заходить. Там она группе подписывается, там столько друзей. Но это было раньше. Ах ты, ⁇ м, китайская Джейси. Китайская Джейси, я ее вижу. Она клонирует меня. И если что, то когда будет новое обновление, новые скины по китайскому, я запишу еще один данный видеоролик. Куда пошел? <с> Блин, ты же видишь. Хоп, хоп, как мастер. Блин, один раз попал и все. Раз попал и все. А? блин, ну мне мало, подождите, хочу узнать, ну блин, дайте выиграть, ну блин мне нужно и узнать моя цель, да, нужно пройти цель, давайте сделаем это, сделаем так, так, тихо, тихо это должны, хочу значочек узнать, почему китайский Brawl Stars слева значок а Brawl Stars посредине значок, и на русском Brawl Stars посредине, посредине ну сам не знаю. Мне тоже как-то интересно узнать. Ну дайте вживы да, да, забейте, молодцы. Вот такое у меня сейчас в уме появилось. Если бы китайцы бы снимали видеоролики на... по Брау Старцу, китайцы снимали бы видеоролики по Брау Старцу, какой у них был язык бы? меня было бы интересно и в поисках я еще не нашел только нахожу э, вот эти вот которые обновления так все уйди отсюда давай хоть один нет в общем если китай уже разблокирован да, доступен со всем всем всем то возможно что будут уже ютюберы бы китайские китайский ютубер. Блин, ну, ну зачем так, на? У меня же нет энергии. Отстанет от меня, не буду бить. Блин, меня нет энергии. Ну да, конечно. О, 5 секунд. Все, ⁇ давайте-ка. Ну плиз, плиз, хочу узнать. Какие там значки, ⁇ -мо ⁇ Надо, конечно, не записи делать. Ну что ж, поделать. Так, так, так, так, так, давай, давай, ну ему, ну давай. 20 двадцатка да все хватает тогда 60 так и последний мега ящик за пути к славы не не, нет забрал Браубол. Браупас, брау пас да забрал пас последний мега ящик брау пас прям сейчас кто не поставил лайк поставьте лайк не подписался на канал подпишитесь на канал и все ссылки на наш канал буду в описании чтобы наш канал не забанили. у нас есть другие каналы даже есть канал по зубы зуба так что давайте-ка 3 2 1 должно быть 6 нам да? начинает так так так 6 6 6 были почему пятерка китайский brawl start почему 5 почему 5 не, не везет ну, блин Э, только монеты, эй, где кристаллы? Ах, уж такие. Ладно, изменить язык. Так, китайский был. Английский, он давайте когда Хорошо, изменяем. Так, сейчас мы посмотрим. Смотрите, слева от вас Brow Stars. Обычный, обычный Brow Stars. Хорошо, китайский. Да, окей, окей. Если вы там не верите мне, слева от вас китайский Brow Stars. Вот что я хотел показать. Вот. А на каком канале? Ага, Макс Риск Брау Старс, это тот канал, окей. Русский Брау Старс. Смотрите, а нам что-то не сделали, нам просто Брау Старс. Почему? Вам что, лень? Или же вы не знаете русский? Эй, почему? Им так классно, а нам так нет. Значит, что у нас тут есть? А, это упрощенный китайский? Или это упрощенный китайский? А, это сложно китайский, это... это традиционный китайский. А сейчас мы используем упрощенные, как по-моему еще один китайский, то я не понимаю, наверное, это традиционно китайский. Так, что у нас дальше идет? Индия, по-моему, это Индия. Так, Индия, Индия. В смысле, что вы делаете? Индийский брауфстарс, а можно русский? Ладно, давайте хоть. А, кстати, где украинский, а? Ну хоть как казахстанский было русский. Вот тут обычно, смотрите, тут обычно, ух ты, ух ты. Ставьте лайк, когда вы не такое не замечали, в смысле вы это видите? А, а, я это заметил, сила, сила упала, сила у нас какая-то невидимая, невидимая сила, шок, смотрите, ух, ох это что такое? Вот это респект, так, ну, все, спалился, паси больше, 2 из 5, ну, все, классно, ну, давайте еще. а, кстати, браулеры, зайдём и посмотрим. Ну, попадали. Ух ты, что это такое у тебя? Воу. Крутяк, в общем. Так, так, так. Давайте еще экспериментировать. В общем, а тут тоже Brow Stars обычный. В общем, да, возможно, они не успели. Популярные страны, конечно, можно, а наши нет. Ага ух ты это японский это японский язык да да, да хочу японский да, посмотрим тоже браузерс, наверное, не тоже не знаю, японский не знают во первых русский да и там разные смотрите теперь обратно за свое это что за бах или это у меня такой блин еще горячий телефон. Спасибо большое за горячий телефон. в общем все хватит хватит это все их перементировать это вроде бы э, турский турский язык да нет то же самое в общем, они так всегда делают. Популярно страны выбирают. Популярные делают. А где не знают, какие не делают. Ну, в общем, заканчивая на этом. Да, где русский, кстати? А, вон, посрединка. Нет, подождите, я хочу экспериментировать. Так, так, так, так. А ты вроде бы какой? Это вроде бы китайский колдун там, не знаю. Ух, ты снова китайский. Да, вообще шок. Знаете, а чё китайский везде? По разному а русский только никакой, а? реально смотрите. Я специально. Так. Или же там компания китайская, которая связалась с разработчиком, там миллион долларов вы изменяли там нам э, наше народу. Они такие, окей, миллион мы любим, мамам мам". Конечно, любите Бравл Старс, мы все уже знаем ваши магазины. Так, нет, уже не хочу смотреть. Давайте последний, что ли. В общем, понятно. Ух ты, ⁇ -мо ⁇ Не хочу, не хочу. Выйти, выйти, выйти. Ну, блин, ну почему спалился? А, ⁇ -мо ⁇ ну почему я палюсь? Почему? Эй, выйти, выйти. Нет, нет. А, лагает, нет. Спросите, помогите. Давай, давай, назад, назад. Не хочу банан, так хватит, Брау старш не лагай, как зумба, не лагай, почему Ой, телефон лагучий, почему, Поддержите, пожалуйста, лайком, чтобы не лагало, а, блин, Фейсбук, Супер зачем зачем мне нужен? все, достали, все, последний, этот язык, Дефинский какой-то, или даринский. а, то же самое, ладно, всем удачи, всем пока, э, думаю, что будет обново, я запишу еще, или же на русском буду, всем удачи, всем пока, смотрите, Брау бол. Брау, Старс, они что-то большие буквы написывали. Да, да ладно. Так, давайте сейчас русский, последний, последний. А там еще будут такие маленькие, буду в шоке. Каждому что-то отдельно. Так что советую меня язык. Хоть какой-то. А, нет, все норм. Всем удачи всем пока.